Я свинка Пета Это мой младший брат Джордж Это мама свинка А вот папа свин Свинка Пета Весна Наступила весна Дедушка свин открывает охоту на шоколадные яйца Ну, все готовы Нет, дедушка Лисенок Фредди еще не пришел Привет, друзья! Привет, Привет друзья! А, да! здравствуйте, дядюшка Лис! Вы останетесь? Она ну, пошла нахуй! Вкусный чай! Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. А почему ты не разговариваешь, Пеппа? Да, почему ты не говоришь, Пепа? О, это дурацкая игра! В какую игру ты играешь? Сльзы сказал! Шел ты нахуй надо, велик мог РАДУГА! вау, вау. Сидит один лось на Ветхвыкин, к нему подходит другой лол, и говорит ПАСАСИ! Почему ты не смеешься? Не смешно! Не поняли, да? А я не понял. А чё ⁇ смешного-то? Да. Нового года не будет. Надо же надуматься! У Мне... них ну какать! О! <плёк> <плёк> Продюсер Фил Беррис, авторы сценария и режиссеры Марк Бейкер и Невилл Астли. <плёк> <плёк>